Всем привет! С вами на связи Левдиков Вячеслав, автор популярного журнала ⁇ Бизнес интернет ⁇⁇ Today. И сегодня по просьбе своих партнеров я делаю более полный обзор о компании ⁇ Трафик Мунсонс ⁇ и о стратегии заработка в ней с вложениями. После регистрации в компании ⁇ Трафик Мунсонс ⁇ по ссылке, которая находится внизу этого видео в описании, вы попадете вот в такой вот личный кабинет компании. Еще раз быстро напомню три способа заработка в этой компании. Первый способ ⁇ это приобретение рекламных пакетов и получение дохода именно с них. Об этом как раз мы более подробно чуть позже поговорим в этом видео. Второй способ получения дохода в этой компании – это просмотр э, платной рекламы. Когда вы зайдете в свой личный кабинет, у вас будут здесь такие кнопочки. И кликая на каждую из кнопочек, компания предоставляет вам для просмотра э, платную рекламу. И после того, как э, вы ее просмотрите, у вас здесь на счету сразу же появятся денежки в размере той суммы, которая указана на вот этой вот кнопочке. Данная стратегия абсолютно рабочая. Деньги легко заработанные деньги легко выводятся, в среднем где-то по отзывам партнеров, здесь можно заработать от 15 до 20 центов в день. Что в принципе для начала очень даже неплохо и подойдет для оплаты каких-то небольших нужд, типа мобильной связи или в принципе для того, чтобы научиться зарабатывать таких проектов и получить уверенность, что здесь действительно платят. И третий способ заработка в этой компании – это привлечение новых партнеров с помощью своей реферальной ссылочки вы получаете комиссионные за приобретение ими платных пакетов а также за просмотр ими платной рекламы но сейчас как я и обещал мы более подробно рассмотрим стратегию заработка в этой компании с вложениями теперь давайте разберемся с рекламными пакетами зачем их покупать и как в принципе на этом зарабатывать для этого мы переходим по вот этой вот ссылочке и здесь э, читаем описание что входит э, в один пакет стоимость одного рекламного пакета на сегодняшний день 50 долларов э, за эти 50 долларов вы приобретаете 20 кликов по любому вашему баннеру который вы загрузите в эту систему вот так вот выглядят баннеры которые загружены загружены в моем кабинете Тысяча просмотров любой вашей страницы сайта блога всего что угодно это тоже можно посмотреть в графе мои веб-сайты здесь вот видно здесь я загрузил свои страницы это могут быть партнерские ссылки это может быть все что угодно куда вы хотите получить большое количество трафика а также приобретение одного пакета дает вам возможность участвовать в распределении прибыли компании и вся главная фишка заработка на рекламных пакетов состоит в том что заплатив сейчас 50 долларов ровно через 55 дней вы на свой счет в аккаунте получите уже 55 долларов то есть 50 долларов вам вернутся и еще вы получите 10 процентов со стоимости этого пакета уточню это не происходит скажем так за один раз это происходит ежедневно то есть если вы купите один пакет то каждый день на вашем счету здесь появляется по одному доллару и через 55 дней действие пакета завершается а 55 долларов остается у вас вот здесь можете нажать кнопочку вывести и вывести обратно эти 55 долларов получается что э, вот этот вот рекламный пакет э, обходится вам абсолютно бесплатно еще за это вы получаете э, 10% от его стоимости. Ну, вы сами можете посчитать, что будет, если приобрести, к примеру, 20 пакетов, или что будет, если приобрести 100 пакетов. Соответственно, ежедневно ваша сумма будет здесь увеличиваться на количество пакетов, которые у вас приобретены. На данный момент у меня приобретено 33 пакета. Изначально я приобрел 25, а остальные я уже докупил по мере поступления здесь дохода и вот уже на сегодняшний день у меня здесь есть 31 доллар который я могу вывести о чем я рассказывал недавно в своем другом видео еще раз давайте я напомню как приобретается рекламный пакет наш первое что вам нужно сделать если вы только что зарегистрировались в этой компании здесь у вас абсолютно чистая страница вам надо добавить свой баннер для этого вы нажимаете кнопочку давайте еще раз покажу где это находится допустим вот вы вошли в свой личный кабинет переходите по вот этой вот ссылочке здесь нажимаете кнопку new banner Add». здесь система предлагает вам загрузить свой баннер значит что делать тем людям, которым все-таки хочется зарабатывать в этом проекте, но у них нет никакого баннера, и они вообще не представляют, что такое баннер, где убрать, что делать и что продвигать. Проблема решается очень просто. Система для вас уже приготовила свой баннер. То есть, этот баннер будет похож вот на этот баннер, и он продвигает саму компанию Traffic Munson. Все, что вам нужно сделать, это делать пошагово за мной это выбрать размер баннера 468 на 60 как здесь указано затем сюда ставить трафик мунсон затем тайджет линк скопировать эту ссылку и вставить вот сюда И ссылочку на ваш баннер в интернете тоже копируем, вставляем вот сюда. После этого вы нажимаете кнопку сохранить. У вас появляется вот такой вот баннер от самой компании. И нажимаете еще раз кнопочку сохранить. Здесь идет проверка работоспособности этого баннера. Когда таймер дойдет до нуля, система вам Говорит спасибо, что вы успешно активировали этот баннер. Вы нажимаете вот эту кнопку. И на странице, где э, где у вас находятся все баннеры, появляется еще одна надпись. Через какое-то время она перестанет быть красной, станет зеленой и здесь вот появится вот точно такой же баннер. То есть абсолютно никакой проблемы нет в том, что вам нечего продвигать, у вас нет никаких баннеров и вы не знаете, где их брать и что с этим делом. Вы просто берете тот баннер, который предоставляет бесплатно вам система. После того, как вы загрузили вот сюда вот этот вот баннер от системы. Вы нажимаете кнопочку купить пакет. Здесь выбираете ту систему, где вы будете, с помощью которой вы будете приобретать пакет. Я обычно использую Paypal. Достаточно надежная система. Нажимаете кнопку привет. И, соответственно, нажимаете кнопочку «Купить». Если у вас уже есть какие-то деньги на счету в аккаунте, вы можете поставить здесь галочку, и они учтутся при расчете суммы. И, соответственно, часть денег система спишет с вашего аккаунта, а часть запросит в платежную системе. Также еще интересный момент. Если у вас уже на счету накопилось 50 50 долларов здесь появляется вкладка купить со счета аккаунта и вы можете не минуя любую платежную систему купить еще один пакет прямо внутри самой системы после того как вы приобрели один рекламный пакет у вас здесь появляется количество кликов которые вы приобрели если это один пакет, то 20 кликов возможность появляется если это соответственно, 10 пакетов то 200 кликов а здесь появляется во вкладке мои веб-сайты появляется автоматически ссылка на страницу к которой привязан баннер и также появляется если один пакет, 1000 показов если 10, то соответственно 10 тысяч показов и они постепенно начинают расходоваться. Я, так как занимаюсь давно бизнесом в интернет, я продвигаю свою партнерские ссылку. И у меня вот этот вот баннер, он привязан к моей партнерской ссылке на систему JustInfo, автоматическую систему получения дохода. Ссылки, ссылку на нее, на эту, на эту Систему получения дохода я оставлю под видео. А также для тех людей, кого заинтересует эта система, и вы захотите ее продвигать, я в этом в описании этого же видео оставлю ссылку на вот этот вот баннер. То есть вы можете его скачать, привязать к нему свою партнерскую ссылку в эту систему, и также здесь продвигать. Если, у вас, если вы уже участвуете в какой-то партнерской программе, или у вас есть какая-то страница захвата, вы просто берете, размещаете ее здесь и получаете достаточно большое количество абсолютно получается бесплатного трафика на свою страницу. Ну, сто, тысячу, тысячу просмотров вашей страницы за 50 долларов, которые потом вернутся как 55 долларов, я думаю, это достаточно вкусное и приемлемое предложение. В принципе, я рассказал обо всех главных моментах и о сложностях, которые могут возникнуть у человека, который только что зарегистрировался в этой компании. Ну, можно как бы подытожить и прикинуть, что в принципе есть две, комп... две стратегии заработка в этой компании на платной основе при приобретении пакетов. То есть первая стратегия это, к примеру, вы просто покупаете. 100 пакетов и ничего не делаете особо никакие баннеры не продвигаете, свои рекламные страницы не продвигаете, просто ждете 55 дней и спустя 55 дней, соответственно, ваша сумма увеличится на 500 долларов. Это, можно сказать, пассивный доход. Я выбрал чуть другую стратегию. Я с тех средств, которые у меня копятся на моем аккаунте ежедневно, докупая новый пакет, что впоследствии у меня было большое количество пакетов. И как советует один знакомый, когда уже накопится достаточно неплохое количество пакетов можно будет и можно будет уже выводить часть заработанных средств, то это можно делать по формуле 1090. То есть 90% заработка оставлять на реинвестирование, на покупку нового пакета, а 10% соответственно ежедневно выводить. Я решил попробовать эту стратегию, посмотрим, что из этого получится. Вы можете сами для себя решить, какой способ заработка здесь использовать и в заключение одно самое важное и главное правило которое вам надо знать если вы приняли решение на платной основе зарабатывать в этой компании для того чтобы деньги еже ежедневно вам начислялись сюда ваш аккаунт должен быть активным для того чтобы аккаунт был активным вам ежедневно надо просматривать Просматривать бесплатно 10 реклам от самой компании. Это делается или по вот этой вот ссылочке, или по вот этой вот кнопочке. Как вы видите, здесь идет отчет таймера на уменьшение, и когда... Отчет закончится. Здесь будет красная надпись, что ваш аккаунт неактивный и средства перестанут начисляться. Соответственно, очень внимательно следите за этим и старайтесь ежедневно просматривать эту рекламу, чтобы аккаунт был у вас активным. Лично у меня это занимает день не более 10 минут. А также я стараюсь на ежедневной основе всегда просматривать платную рекламу, лишние центы мне тоже не помешают. Ну и не забываю приглашать людей по своей партнерской ссылке. С вами был Левдиков Вячеслав, автор популярного журнала бизнес и интернет Инфобизнес Today. На этом наше видео подходит к концу, регистрируйтесь Компании Трафик Мунсон. Если вас эта компания заинтересовала, по ссылочке, которая находится под видео в описании, а также там и находятся все другие ссылочки, о которых я упоминал в данном видео. А вам я желаю больших успехов, больших доходов. Пока.